Так, и а вот Саакашвили, я так понял, понимаю, уже пообщался с фракцией «Слуга народа», а там на встрече его предупредили, что надо было масочку одевать, что за это штрафуют. Но я так понимаю, что Саакашвили стал вице-премьер, но вы же понимаете, вице-премьер это, это ничего без полномочий, То есть должны быть определены четко полномочия, должны прописаны быть эти полномочия, потому что можно быть вице-премьером и, и ни за что не отвечать, и ни на что не влиять. Поэтому очень важно, чтобы полномочия по вот как раз реформам Саакашвили получил. Я понимаю, зачем это нужно Зеленскому, потому что у Зеленского за год ноль практически. Результаты очень слабые. То есть, как он шел, расчет был на то, что он будет звездить. А оказался не так немножко. Вот сейчас Саакашвили появился да, на помощь, но даст он ему работать Саакашвили, я имею в виду Зеленский. Вот вопрос. Потому что, чтобы работал Саакашвили, должен не работать Аваков. Вы же понимаете, сейчас нужно принять решение. Если как Порошенко, который пытался умиротворить Саакашвили и Авакова, будет действовать Зеленский, кончится это очень плохо. Скандалом он наживет себе страшного врага в лице Саакашвили, и может быть еще более страшного врага в лице Авакова. Поэтому ему лучше нажить одного врага, выбрать из двух ну, для него зло, да? Понятно, что для Украины, конечно, зло – это Аваков. И если выбирать с точки зрения народа Украины, то, конечно, этого человека надо было катапультировать давным-давно и катапультировать прямо в Зиндан. Это совершенно однозначно. А вот посмотрим, как это будет дальше. Тут уже Саакашвили заявил, что э, с Турцией соглашение о зоне свободной торговли в таком виде подписывать нельзя. Ну хорошо, что он разобрался. Значит, те люди, которые хотели э, протолкнуть в таком виде, они там какие-то имеют свои интересы, да, вот. То есть Саакашвили говорит, что украинской легкой промышленности придет конец, да? если они подпишут договор с Турцией, понятно, поскольку э, турецкая. Легкая промышленность сейчас вся находится в Китае, да, поэтому я думаю, что никаких проблем, ну не только в Китае, в каких других развивающих странах, то есть если раньше итальянские какие-то там суперские костюмы шили турки в Италии, да, сидя в подвале там. Крутили. Потом турки стали уже шить из Турции эти же самые итальянские костюмы. Да, потом они решили, а зачем нам самим шить итальянские костюмы в Турции нахера, когда это могут делать совершенно спокойно китайцы. И, и все. То есть, как в том анекдоте, помните, когда там за сколько ты сделаешь тот и тот. Вот. Э, он говорит там за рубль кто-то, англичанин говорит за, за рубль, говорит, говорит ну хорошо, а ты за сколько сделаешь? Говорит э, э, это, за два рубля там, говорит а, а почему почему за два рубля? А, говорит ну потому что э, э, рубль тебе и рубль тому кто будет а рубль мне да и рубль тому кто будет а, там шить или что-то готовить а русскому а ты сколько а он говорит а -а -а -а за три рубля он говорит, почему потому что рубль тебе рубль мне и тому кто будет это делать вот собственно вся экономика мира идет именно по этому пути то есть обрастает какая-то а -а -а -а, так сказать ну, как днище корабля, как днище корабля обрастает ракушками, мешает идти, нет никаких прямых поставок вообще. То есть, везде какие-то залезли рутенберги, да. Вот. И. Так. Так что, я желаю удачи Саакашвили. Я желаю удачи... Украине Я желаю, чтобы были действительно перемены, чтобы были, э, так скажем, реформы. Да. Если нужна какая-то моя помощь, ну, в чем я сомневаюсь, но я с удовольствием помогу. Вот меня сегодня э, там мониторили, да, спрашивают, а ты бы вот помог Саакашвили таким образом, чтобы там быть в тени, чтобы про твою фамилию никто не слышал. Вообще без проблем. Вообще без вопросов. То есть если какие-то советы понадобятся, какие-то перспективные планы, я мог бы совершенно спокойно подготовить проекты и прислать. Да, и мне за это ничего не надо, если бы это сработало, я был бы счастлив. Да?